Ну вот, всего-то 7 часов вечера море раскачалось и так сильно шумит, что его шум слышен в комнате. Странная погода, странная зима. Всю зиму у нас шел дождь. Днем такие сумерки, ну такие, словно с утра до вечера вечер. Звезд я уже не видела. Несколько недель. Странно все это. Ну, не надо ничего предполагать. Все будет хорошо, надеюсь. Но мир должен быть. И лето, и весна. И главное весна. Она же должна прийти. Всем радость. Думайте о хорошем. Удачи.